Всем приветики! У меня поступил заказ с Авито. Заказали Авито доставку по Сберлогистике. Заказали, как вы видите, спортивную сумку Nike, Цвет черный, логотипы ручки фиолетового цвета. В комплекте идет ремень через плечо. Сумочки хорошие, объемные. Материал водоотталкивающий. Здесь идет, значит, я уже сумочку сложила, просто один кармашек с сеточкой и логотипчик. Найк. Есть наличие также сумочка такого размера, только логотипы ручки розового цвета. Цена сумочки 950 рублей. Также еще заказали по сберлогистике носки гучи, молочную, песочную, белого цвета. Есть еще такие расцветочки, носочек гуччи в наличии. Сейчас я буду упаковывать товар и пойду в Сбербанк отправлять посылочки. Иду в Сбербанк отправлять посылки. Спортивную сумку и носки Гучи. Нахожусь в Сбербанке, отправляю сумочку спортивную Nike. Ремешочек с ней идет в комплекте. Все, этикеточка, сумочка новая. Три пара носочек Гуччи, новые с этикеточкой. Песочные, молочные, белые. По ссылочке отправила, возвращаюсь домой.